Экей Тимус. Ты согрешил. У меня твой брат Азатомитов усердно старался и снимал. Сегодня ты заплатишь за эту несправедливость. Сейчас ты привязан к столу. Да ладно. А там, на ноутбуке. Но вообще-то это не ноутбук. Таймер. С временем, короче, как только время закончится, сработает кнопка в автодаления канала. И твоего канала уже не будет. И будет только канала зато. Если ты не успеешь выброса из этого капкана или как вот, вот этой хрени, короче, которую я только что придумал, пока ты спал. В общем, удачи! Да, кнопку отмена тебе нужна мышка мышка находится в унитазе поэтому тебе придется немного поработать стоп стоп стоп Удачи! Так, я должен это сделать! На кону судьба моего канала и всех моих подписчиков! Ради вас! Ну что могу сказать, братан? Спасибо, рахмет, вообще от души, прям популярным теперь буду, благодаря тебе. Пока, в общем, денег нет, но вы держитесь.